Всем здравствуйте, меня зовут Антон, фамилия Слотин, я массажист из города Огненск. Я приехал в Академию телесно практик, альфа-топ, коллегу Гудвину на обучение. Я уже как практикующий массажист чувствовал нехватку э, своих знаний, то есть мне немножко не хватало, я практиковал классический массаж как сухую технику, так и по маслу, но мне не хватало немножко мануальных техник. На них есть запрос определенный у клиентов, и, соответственно, я пытался внедрять, но мне нужно было, чтобы найти наставника, который меня бы этому делу обучил, бы меня проконтролировал. Так, я нашел Олега Гудвина, приехал к нему сюда, прошел пятидневный семинар, очень здорово, рекомендую. Я обучился э, новым техникам, Олег показал, как э, проводить мануальный массаж от пяток до затылка, включая обе стороны, и переднюю, и заднюю, вот. поэтому, ребят, всем рекомендую, очень здорово, я рад, что теперь у меня больше знаний, теперь практиковать, практиковать и практиковать, вот, сколько еще у меня времени на изучение, поэтому и на практику. Спасибо Олегу, спасибо Академии. Всем спасибо.